Скажите что-нибудь хорошее. А, программа просто супер. Если вы еще думаете идти или не идти, идите не думая, правда? Мне очень понравилось, как как Анна смогла сделать такие условия приятные и все три дня мне было очень комфортно здесь. Я почувствовала очень структурированной информацией, я сразу почувствовала, что я прокачалась Спасибо. Супер. Скажите да? Учитесь обязательно у практиков. Это намного полезно, и школа внутренних коммуникаторов именно за это. Поэтому классные спикеры, классные наполнения, классный контент, и все это очень грамотно структурировано. Спасибо большое, Аня. И вам спасибо. Очень понравился курс, очень интересно, было очень много полезной информации. Информация не, не просто теории какой-то общей, а действительно ту, которую можно завтра прийти на рабочее место и применять, и развивать. И, и... Копать, и, и копать. копать, и копать. и вот. копать. Вчера уже руководитель департамента рассказала, она сказала, остановить, давай ты переживешь выходные, в понедельник начнем революцию. Так что я готовлюсь прям в бой. За Спасибо революцию. большое. Все красавицы бронетки. Спасибо большое за курс, очень понравилось. Вообще просто так жалко, что все эти три дня так быстро пролетели. Я даже вчера не говорила, прям жалко расставаться. Даже не хочется понедельник на работу, хочется обратно сюда за одну парту учиться. Вот. Что могу сказать? Очень понравился Коля. Николай. Да, вот, вот опять же групповая работа, которая нас как бы сближает. Мы все там активно очень принимали участие, поэтому очень понравилось. Буду советовать остальным коллегам. Я кратко. Могу уверенно сказать, что этот трехдневный тренинг даст не только профессиональный рост, но и личностный. Спасибо!